Сегодня я вам расскажу, как создать чудесный букет из хвойных веток для украшения интерьера. Вам понадобится контейнер с почвой, несколько веток вечно зеленых растений, секатор или острые ножницы и декоративные элементы, например, шишки, перистые травы или ягоды. Основа должна состоять из нескольких видов хвойных, например, сосны, ели, кедра. Выберите оптимальную длину веток. Они не должны быть слишком высокими, но и не маленькими. В середину ставьте те ветки, которые хорошо держат форму. По бокам более мягкие, которые будут красиво свисать с краев горшка. Далее вам понадобятся красивые веточки кустарников. Это могут быть кизил или кудрявая ива. Их количество зависит от размера кашпо. В среднем это 3-5 штук. Можжевеловые ягоды, падуб, незрелые плоды и фонтан трав помогут оживить вашу композицию. В нашем варианте в качестве центрального элемента использована шишка. Если желаете добавить немного блеска и преобразить композицию к празднику, то для этой цели подойдут тонкие подарочные ленты. Также вы можете добавить к букету светодиодные фонарики. Особенно эффектно такая композиция будет смотреться в вечернее время. Квойным букетом можно украсить как крыльцо у дома, так и сам новогодний интерьер. А как вы украшаете свой дом к праздникам? Поделитесь с нами в комментариях. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.